Да, наступит Лето, надену зимние ботинки Переплыву в них море Я переплыву льдинки Давно пришел июнь Огонь в груди пылает Но гляньте на Карину Зимние танки обувает С мехом, с мехом, с теплым мехом Ботинки. Смехом, со смехом, с диким смехом Ха -ха -ха. Июнь такой смешной Смехом, смехом, с теплым мехом Переплыву в них льдинки Смехом, со смехом, с диким смехом везде Вездеходы навсегда со мной